Привет, в этом видео я расскажу о силе одного из капитанов пиратов пилоуса огненный кулак Эйс или же Портегас Ди Эйс. Приятного просмотра! Эйс отличим от своего младшего брата Луфи. Серьезен, что показывает его старшинство как брата. Эйс был более образован и вежлив, что и заставило ему Гевар задуматься, являлись ли они братьями на самом деле. Но все-таки от него есть пару приколов, как заснуть мертвым сном после того, как хорошо покушал. О, так вы знаете нашего отца? Я... Он заснул! Эйс никогда не убегает от драк, если на то есть причины, как защита близких или же Из-за такого жаркого пыла его легко спровоцирует на сражение, на примере с адмиралом Макаину. Не смей насмехаться над моим спасителем! Остановись, Эйс! Также, не послушал Белауса, он отправился за головой черной бороды, который расправился со своим капитаном ради дьяволского фрукта. Кичи, не притворяйся! Ты убил человека. Должен понимать, что к чему. Или тебе объяснить. И вся эта импульсивность привело его к гибели. Первое, сломя голову, пойти против черной бороды, а затем быть пойманным и отданным дозору. А потом в конце битвы, поддавшись эмоциям, пойди против адмирала. Забыл упомянуть, что Эйс отправился в ванну. Для чего же? Победить Кайда. К счастью, тогда Кайда не было ванна. Все-таки Эйс такой же безбашенный, как и Луфи. Дьявольский фрукт. Эйс сел дьявольский фрукт мэра мэра Номии, сделавшись человека огня или же огненным человеком. Фрукт типа Локи, способствующий манипулировать, созидать и становиться пламенем. Благодаря своим огненным атакам Эйса прозвали огненным кулаком. Поскольку Эйс частенько использовал эту технику на японском. Пользователь данного фрукта не воспринячив к высоким температурам. Исключением является магма, которая на порядок выше огня. Хотя это странно. Ты всего лишь огонь, но моя магма сжечь даже его. Когда пламя сталкивается с дымом или же льдом, то противоборствующие элементы нейтрализуют друг друга, приводя к ни к чему. Таким образом, бой между дымом и огнем совершенно бессмысленен. Но ты это знал? Так ведь? Ну и конечно, имейте те же свойства, как у большинства Локи, от неосязаемости и до получения урона от пользователей воли вооружения. Пожалуй, перейдем к тому, что вытворял А, пользуясь Мэра Мэрой. Огонь! его в воду! Первое. Эйс плавает на своем мобильном транспорте, ускоряя его с помощью пламени. Второе. Он может дать огонька для Санджи. На этом заключается вся сила фрукта. А теперь перейдем к менее интересным способностям. Кагеро, или же дословно «горячая дымка». Эйс выпускает с ладони поток огня, похожую на дым. Так он задержал смокера. Огненный кулак. Эйс окутывает свой кулак огнем, затем выстреливает потоком пламени. Настолько мощная атака, что одним выстрелом уничтожила несколько кораблей Бары Коркс. <связывая> Хиган, или же огненный пистолет, направив указательный средний палец на своих врагов и стреляет по ним огненными пулями. Оторубь в скопии Хидарумы. Эй создает вокруг себя маленькие зеленые шарики и точечно направляет их противнику, затем эти шарики взрываются. Огненная копия. Вкратце, он создает огненную копию и кидает на врага. Копия способна пробить человека насквозь. Шинка, Перекрестный огонь. Используя свои пальцы, и стреляет ровные полосы огня. Огненный столб. И для использования данной техники, Эйс сперва размахивает руками вокруг, дабы создать больше огня. Потом, бум, появляется огромный столб пламени. Огненное зеркало. С помощью этой техники Эйс заблокировал удар адмирала Окидзи. Огненное зеркало! И, наконец, сильнейшая техника Эйса – Огненный Император. Эйса это огромный огненный шар, держа на руке, и направляет на своего противника. Данная техника окутывает почти целый остров. Да и вообще, все огненные техники весьма разрушительные. Одно из любимых моих фруктов. Кстати, Сабо теперь прозвали Огненным Императором. Воля. Как ни странно, но Эйз за все время не показал хаки вооружения или же наблюдения. И до сих пор неизвестно, ведь он помер. Знаем, что в детстве Эйз бессознательно активировал королевскую волю. Эйз с детства обладал недюжиной силой. Чего же ожидать отца на короля пиратов? Уже в будущем принимал мощные удары черной бороды. Кстати, он с собой нож носил, однако не было показано его использование. На этом, пожалуй, все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пишите в комментариях, про кого делать видео, про мага-целителя или же Саба. Также предлагайте интересующих вас персонажей. До скорой встречи.